Добрый день, уважаемые дамы и господа. Для меня большое удовольствие и честь выступить здесь. Хочу вас поблагодарить за то, что вы собрались в Москве. Регулярные контакты прокуроров стран Европы – это крайне важное и очень нужное мероприятие. Такие встречи активно содействуют усилению роли закона и правопорядка в Европе. Тема конференции «Роль прокуратуры в защите прав личности» абсолютно востребована. Эту встречу мы рассматриваем как одно из ключевых мероприятий председательства России в Комитете министров Совета Европы. И особое значение придаем проведению в рамках конференции первого заседания Консультативного совета европейских прокуроров. Символично, что ваш форум проходит в год десятилетия вступления России в Совет Европы сделанный в 1996 году, выбор был для нас осознанным и закономерным. Он еще раз подтвердил, что наша страна, как неотъемлемая часть демократической Европы, уверенно идет по пути совершенствования правового государства. За это время в тесном взаимодействии с Советом Европы в России проведены масштабные реформы правовой, судебной, пенитенциарной системы. Созданы механизмы и институты, обеспечивающие развитие законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты прав граждан. В современной России активно идет модернизация экономики и социальной сферы. Укрепляется федерализм, местное самоуправление. И все это прямо связано с созданием условий для защиты прав личности с целями совершенствования всех институтов и форм развития демократии. И, разумеется, с обеспечением безопасности наших граждан. Одно из серьезных угроз безопасности остается терроризм. Мы активно боремся с этим злом, в том числе и в рамках многосторонних организаций. Убеждены повысить результативность всей системы антитеррора можно лишь совместными усилиями, включая участие государств, соответствующих международных конвенциях. Так, в 2005 году была принята Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма. Как вы знаете, она была инициирована Россией и уже вступила в силу. Этот документ создает предпосылки для завершения работы в ООН над проектом всеобъемлющей конвенции по международному терроризму. Нашим общим достижением – стала выработка Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма. Впервые в международной практике она рассматривает как уголовные преступления, подстрекательство к терактам, а также вербовку и подготовку террористов. Россия активно участвовала в разработке этого документа и первым его ратифицировала. Больше того, у нас уже готов пакет изменений в российское законодательство. Отмечу, что эта Конвенция остается единственным многосторонним европейским договором в сфере антитеррора. И важно обеспечить ее скорейшее вступление в силу сделать работающим инструментом. Эффективная борьба с террористами во многом зависит и от строгого соблюдения всеми без исключения государствами, взятых на себя многосторонних обязательств. И нам, например, трудно объяснить отказы со стороны отдельных стран в экстрадиции подозреваемых в причастности к террору, тем более предоставление им некоего политического статуса. Убежден, в таких делах должны четко и неукоснительно выполняться соответствующие международные договоренности. Отдельно остановлюсь на международном антикоррупционном, антикриминальном сотрудничестве. Напомню, что Россия в числе первых подписала и ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции. Уже завершается процесс ратификации протокола о внесении изменений в Европейскую Конвенцию о пресечении терроризма, а также Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. 30 июня она была внесена на ратификацию в парламент Российской Федерации. За последние годы число универсальных и региональных антикриминальных соглашений заметно выросло. Однако нормотворческий потенциал Совета Европы задействован пока еще далеко не полностью. И в наших интересах расширять и совершенствовать правовой инструментарий противодействия новым угрозам. Так, на передний план уже выходит борьба с использованием в преступных целях информационно-телекоммуникационных систем. И Россия выступает за разработку глобальной стратегии борьбы с кибертерроризмом, в том числе механизмов для унификации национальных уголовных законодательств. Позвольте, уважаемые дамы и господа, несколько слов сказать о выполнении России международных обязательств в области прав человека. Готов еще раз повторить, мы открыты для честного, неполитизированного диалога по правозащитной проблематике. И хотим, чтобы он был направлен на решение вполне конкретных проблем, проблем, которых немало и на Западе, и на Востоке. Но для нас неприемлемо использование правозащитной тематики для политического давления и каких бы то ни было конъюнктурных целей. Добавлю, мы прекрасно осведомлены о ситуации в этой области. Возьмем для примера доклады уполномоченного по правам человека. В них отражена вся реальная картина – Наглядно и честно скрываются проблемы и предлагаются пути их решения. Россия и дальше намерена укреплять систему конституционных гарантий прав и свобод человека. Готовы еще раз тесно сотрудничать, еще более тесно сотрудничать с международными правозащитными организациями. Однако определяющее значение для такой работы имеет единство подходов в оценке процессов, происходящих во всех, хочу это подчеркнуть, во всех европейских странах, включая, разумеется, и нашу страну. Нам, например, трудно понять, почему закрываются глаза на нарушение прав человека в некоторых странах. Почему там разгоняются антифашистские демонстрации и не замечают шествие бывших нацистов. Борьба с проявлениями нацизма – это прямая обязанность каждого государства. Соответствующие правовые нормы универсальны, и они закреплены в конвенциях Совета Европы. Полагаю, прокуроры европейских стран могут обеспечить здесь соблюдение единых, беспристрастных стандартов. И в заключение. Круг вопросов, связанных с защитой прав личности в современных условиях, довольно широк. И не в последнюю очередь обусловлен появлением новых угроз до конца неурегулированных законодательством. Это так называемая «большая дилемма». Когда неотъемлемые права граждан должны быть строго обеспечены вне зависимости от действий новых угроз. И это накладывает особую ответственность на органы прокуратуры, юстиции и специалистов в смежных отраслях. Я здесь согласен полностью с коллегой, который только что выступал. И хочу отметить, что вчера очень подробно на эту тему мы говорили с представителями международных правозащитных организаций. Полностью согласен с такой постановкой вопроса. Хотел бы пожелать вам и дальше справляться со столь сложными задачами, которые перед вами стоят. И хочу пожелать успеха в работе вашего форума. Большое вам спасибо за внимание.